П-образная посадка, под 11 мест, сиденье легко трансформируется в спальное место Вот сложили сиденье, спальное место Получается очень большое пространство для сна Размерами 1,5 метра на 2 метра в длину Более чем 2 метра, где-то 2,10 Можно даже попробовать поперек спать